Добрый день, меня зовут Дубовик Наталья. Я кандидат экономических наук, доцент. Более 20 лет преподавала экономические дисциплины в одном из одесских университетов. Более пяти лет назад я стала искать дополнительные возможности, и эти дополнительные возможности, как ни странно, оказались именно в сфере продаж. Поэтому я приняла осознанно решение пройти обучение в онлайн-тренажерке в международном. Университете продаж у бизнес-тренера Александра Соколова формат обучения нестандартный. Он подразумевает активность тех, кто обучается продажам, ежедневное закрепление техник продаж и получение результатов непосредственно после окончания. Обучение в этот же самый день. То есть мы получаем навыки и тут же их закрепляем. То есть формат классный, результаты у многих участников классные. А самое главное, вам будет интересно, если вы захотите прийти, присоединиться к нам и прокачать свои навыки продаж. Добро пожаловать! Буду рада с вами познакомиться.